У меня есть иллюзия, что я должен громко заявить о себе, привлечь внимание окружающих. У меня есть иллюзия, что окружающие непременно должны заметить и оценить меня. У меня есть иллюзия, что я должен сдерживать в себе критику на высказывание окружающих. У меня есть иллюзия, что я раздражительный и слишком восприимчив к действиям и словам окружающих. У меня есть иллюзия, что я часто вынужден делать то, что мне не нравится. У меня есть иллюзия, что я не способен жить полной жизнью. У меня есть иллюзия, что я не имею права брать от жизни то, что мне необходимо. У меня есть иллюзия, что я устал от жизни. У меня есть иллюзия, что я не могу довериться жизни. У меня есть иллюзия, что я должен испытывать страх перед жизнью. У меня есть иллюзия, что я должен сдерживать в себе отчаяние и слезы. У меня есть иллюзия, что я не должен просить других о помощи. У меня есть иллюзия что я всегда должен оценивать себя со стороны. У меня есть иллюзия, что мое мнение часто не сходится с мнением окружающих. У меня есть иллюзия, что моя точка зрения навряд ли понравится моему собеседнику, поэтому я должен промолчать. У меня есть иллюзия, что я должен сомневаться в себе при общении с людьми. У меня есть иллюзия, что близкие мне люди проявляют мало заботы и тепла по отношению ко мне. У меня есть иллюзия, что я должен подавлять свое раздражение. У меня есть иллюзия, что в моей семье никогда не будет спокойной атмосферы. У меня есть иллюзия, что окружающие не оставляют мне никаких личных границ. У меня есть иллюзия, что я не должен осмеливаться вступать в открытое противостояние с людьми. У меня есть иллюзия, что я не могу найти свое место в семье. У меня есть иллюзия, что я не имею в своей территории в этом мире. У меня есть иллюзия, что мне не позволяют самостоятельно разрешать конфликты. У меня есть иллюзия, что я очень далек от своей лучшей версии себя. У меня есть иллюзия, что в моей жизни нет места каким-то стремлением. У меня есть иллюзия, что меня часто вынуждают что-то делать, берут за горло. У меня есть иллюзия, что я должен наступить себе на горло и забыть о своей индивидуальности. У меня есть иллюзия, что я не могу позволить себе принять с любовью то, что я создаю. У меня есть иллюзия, что жизнь оказывает на меня свое давление. У меня есть иллюзия, что я не уверен в своих решениях и поступках. У меня есть иллюзия, что я не могу выражать себя открыто и свободно. У меня есть иллюзия, что я не имею права на собственное мнение. У меня есть иллюзия, что я не могу проявлять свое истинное Я. У меня есть иллюзия, что я – ходячий раздражитель для окружающих меня людей. У меня есть иллюзия, что кашель помогает мне отстраниться от общества и насладиться одиночеством. У меня есть иллюзия, что я не способен постоять за себя. У меня есть иллюзия, что перемены в моей жизни происходят слишком быстро. У меня есть иллюзия, что я должен проглатывать свой гнев и другие отрицательные эмоции. У меня есть иллюзия, что я всегда должен оставаться таким какой я есть, даже если это приводит к постоянным конфликтам на работе и в семье.